Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlay Games. Мы продолжаем Long Dark. Наша задача э -э, закрыть дверь. Закрыть дверь! <с pouquinho> Наша задача в эту гребаную метель дойти до вышки и что-то там с ней сделать. Короче, сейчас вот пьем, пьем, пьем, пьем воду усиленно напиваемся, чтобы она от нас наконец отстала со своей жажды. Бесконечной, вечной жажды. Так. Мы укрылись тут сейчас в домике, немножечко отогрелись. Надо бежать нам дальше, получается. Прямо-прямо-прямо, там, через речку, там, выскочим сейчас на дорогу, наверное. Потом пойдем по... Значит, пойдем по дороге, пойдем, перейдем через мост. А, мы же тут были уже не раз. Так. Переходим через мост Там дальше идем по дороге взбираемся по дороге в гору Ну-ка а у нас сколько дров-то осталось? Сейчас просто вот быстро Три полена Ну хватит, хватит, хватит А труд? Труд, труд, труд труд. Последний труд остался Плохо, плохо, плохо, плохо надо Палок надо быть Палка Палка палка. то что труд, дело такое. Если, если он есть, значит, костер разожжем. Если его нет, костра не будет. Так, где мы? О, вот так вот. Да. Вот так вот мы сейчас выйдем на дорогу и прямо по дороге, по дороге, по дороге прям пойдем. Все, вышли на дорогу. Замечательно, блин. Гребаная метель. Волчья шкура не спасает. У нас еще как бы э, шапка получается из кролика сделана и перчатки из кролика, но перчатки и шапка они немножечко покоцаны. Для того чтобы их починить, нам нужен кролик, желательно мертвый, снять с него шкуру и, блин, высушить. Высушивается она, кстати, долго, очень долго. То есть я бы сказал парочку недель по-игровому. Мне показалось, кто-то есть. Кто-то идет. Парочка недель по игровому времени. Где? Где мы сейчас? Нормально, нормально, нормально, нормально. Идем, идем, идем. Спать я не ложилась. В этом домике. То есть мы не ложились спать. У нас все в порядке было. Идем как есть. Где там? Скоро будем. Я очень... Я потеряла дорогу, я ее не вижу. Ну, вроде мы идем по ней. А, я очень надеюсь, что там рядышком тоже будет где-нибудь какой-нибудь домик, чтобы мы могли прийти в себя, поспать, отдохнуть, поесть. Или там хотя бы возле вышки что-то было бы. Нормальное, адекватное. Очень-очень-очень на это надеюсь. Так, музыка играет, метель метет. Ничто ее не остановит. Молли, наверное, наблюдает от своего окошка и мерзко хихикает, тваря Так, давайте пойдем поближе к горам. Вот так вот, поближе к скалам. Так она будет меньше замерзать. Вот обратите внимание, она вот тут вот меньше замерзает, если идти вот так вот, вдоль скал. И я определенно точно говорю, если бы мы пошли по другой дороге, нам бы пришлось все это нахрен обходить. Это было бы очень тяжело, неприкольно и вообще ужасно. Я бы материлась точно так же, как с этим самолетом. Но теперь мы научены. Я теперь знаю, как правильно делать. Опять холодно. Я понимаю тебя, я тебя прекрасно понимаю Ну там, в принципе, рядом с этой... А, ну как рядом, блин? Тут еще дай... дай... добраться надо, конечно Это чего? Ну, не знаю Вот стопудово там нужно, ну, нужно было бы обходить То есть вот эти все легкие возвышенности на карте На самом деле не легкие возвышенности, а... кабзда. просто кабзда Там прям горы, скалы, и все, это нельзя э, пройти через это. Это все, естественно, нужно будет обходить. Определенно точно. Тебе прям высокую гору, говорю. Мы уже на это, на пару, почти, почти дошли. То есть, по идее, дорога нас должна привести прям туда. Да идите вы нахрен. Так, ладно, я в наушниках я слышу, откуда они побегут. Со всех сторон слышу их. Это да собаки. Куда побежали, твари? Ну, давай! Давай! Отлично! Минус один. Еще! Прекрати заряжать его, пожалуйста! Там кто-то бежит к нам. Сука! Не поддыхает он. ой ой, -ой. Стука. Я надеюсь, мы не умрем, если я немножечко мясо себе возьму. Чуть-чуть в -чуть мяса. Ну-ка. А -а -а -а -а. а -а -а ну, я чуть-чуть. Я чуть-чуть. В хозяйстве пригодится. Все, идем. Ну вот, да, вот. То есть, пришлось бы обходить, потому что тут вот еще и волки нас поджигают И под, поджигают, и поджидают, что они только сами не делают, сволочи такие, Да? Перевес? Сильный? Сильный Перевес сильный Блин Где? Ай, Ну ладно Насколько сильный? Так, вот это бросаем, вот это вот бросаем Давайте вот так вот еще сделаем. А, вот так сделаем. Сейчас я, я, я, я... Секундочку. Еще одну шоколадку и все. У нас будет э, около 50 кг. Вот. 49,95. Замечательно. Теперь мы можем бежать. Как много, значит 5 грамм. Так, где мы? Мы все еще где-то идем. Вышка где-то здесь. Ни хрена не вижу. Отвечаю. По идее, куда-то туда. Да? Я, я, конечно, попытаюсь это все дело найти. Я ничего не обещаю, я очень стараюсь. Ну, блин, гребаный метель. Просто вот я ничего не вижу. Я не вижу, но я слышу. Ага! Вот оно. Блин, она бежать не может. А почему ты не можешь бежать? Потому что все испарились мои плюс 10 килограмм. Так, с какой стороны к тебе зайти? Скажи мне, пожалуйста. Ну, нам нужно, да, сейчас отогреться, напиться, дохнуть. Ой, там уже тут валяется. Подождите, я что-то могла тут сделать? Нет. Так. С какой стороны зайти? Вон, вижу. Вижу, вижу, вижу. Все, Сейчас заходим. Заходим. Отлично. А вот и проходим. Все, Сейчас мы туда залезем, ляжем отдыхать. Так, Он мне не нужен. Снова тела? Молли. А почему Молли-то? А, Молли. Потому что стрелы. То есть, ты думаешь, это море всех отстреливала? Нет, это мне не надо. А вот это я возьму. Во, сейчас будем согреваться. Сейчас как-то... От... Так, она сказала, что надеется, что рация ее не подведет, потому что в этой долине мало что работает. Патроны для ружья, кстати. Да, мы это возьмем. Патрон для револьвера. А почему на. Причем, смотрите, пишется идеальные патроны для револьвера. Коробка патронов для револьвера. И 10 патроны для ружья. Что-то тут не складывается. А у... у меня же есть. Я же его убрала. В смысле? Стопыщечки. У меня нету. Керня война. На улице есть. На улице есть. На улице. Я надеюсь, там нет никакого сюжета, если мы выйдем на улицу. На улице есть. Вот он лежит. Вот он. Он меня ждал. Вот он. 100% гвоздодер. но, но. Так. За, заходим. Блин. Можно ли там где-нибудь включить свет? Потому что, блин. туши, ни хрена не видно. Так. Зажигаем. Ага, так, обыскиваем, не надо, не надо. Тут она хотя бы отогревается сейчас, благо, благо отогревается. Но нам нужно еще поспать лечь. о, вода, это хорошо. Ой, блин, печеньки, забыл посмотреть, сколько у них там процентов, ну ладно, не страшно. Приличная лыжная куртка. Не надо, не надо. Это мы берем. Это ничего не надо. о тут вот, вот, вот мы сейчас все осмотрим. Ой-ой-ой, ой, ой, ой, Что у нас тут? Так. Опачки. Набор для шитья. Для огнестрела. Это надо будет, кстати, потом как-нибудь почистить. Перед тем, как.. Ой, это чай! Хорошо. Перед тем, как э, начать серию Надо будет <плёхот> почистить Или уже, значит, в конце, когда закончу серию э, Почистю тихомолочку Так, да, хорошо Втихомулочку, по ой, кровать тут есть Как хорошо, картонная коробка Ой-ой-ой <гас> Персики, паста Бутылка воды Я что-то забываю проверять, в каком она все состоянии так, это не надо, нет Ты это не возьмешь, оно нам не нужно Ну-ка, еще в книжечках Ничего нету там такого Снова, опять А то бы я с удовольствием пошла бы развинчивать Еще какой-нибудь миф То это прям очень интересно Так, так, так, так так, -так, -так, -так Что тут, что, есть? свет не включается Никак тут Потому что лампу свою тратить мне как-то Ну не очень Оскровенно говоря А, это надо, наверное, ночью подождать когда все заработает, правильно я понимаю? Окей, okay. окей, okay, okay, да, окей. Okay. Кто у нас тут еще? Ну что это пусто-то, а? И печки тут никакой нету. Да, мы не сможем развести костер, получить всякие бонусы там к отдыху. Потому что нужно полечиться. Наверное, нам тогда надо выйти, разжечь костер. Так, патроны. Я как бы, я, я вижу, я вижу, что там письмо есть. Опа. и патрон. Ну, в принципе, мы тут все осмотрели, да? Тут больше ничего такого особого нету Все шкафчики облазили. Ну, у нас тут, значит, что? Кровать. Ну, приемник. Ну, значит, будет на моли еще названивать. Ой, а что это я не взяла факел? Да, что это я? Что это я? Это... Так, ну пойдемте. Значит, читать записку. Так. Жителя от Долины, часть 3. Прочесть. А, запись жителя от Радной Долины, часть 3. Это случилось во время снежной бури, поэтому мы так и не узнаем, какого черного там произошло. Известно лишь одно. От шоссе мы теперь отрезаны. тысячи тонн камней отделяет нас от остальной части великого медведя. Землетрясение? Возможно. Так, это мы забираем. Получен достижение every last one. Ну, короче, как-то так. Значит, нам нужно дождаться ночи. А мы вот этот, вскрыть ничего не можем? Выходим тогда на улицу. Задание такое. Развести костер. А, вот уже ночь наступает потихонечку. Значит, мы разводим костер. Разводим костер. Разводим костер. Окей. Ладно. Не разводим костер. Окей. А я уже хотел... 55 килограмм. Ну, вай, ну почему? <laughs> Ладно. Давайте выбросим э, волка сожрем шо пару шоколадок и как бы... И нормально И пару банок выпьем Всякая херня, давай-давай-давай-давай-давай ДАВАЙ ПЕЙ давай, давай, давай, давай, давай, давай, ПЕЙ ПЕЙ ПЕЙ ПЕЙ ГЛОТАЙ ПЕЙ ГЛОТАЙ Так, что у нас тут ещё есть? Давай еще попей. Ну, я не могу отказаться. Так, сейчас вот это вот действие заправить. Так. Тихо, подожди тушить. Вот. Блин. Туши. Поворачиваемся. Кровать. Все, давай... Часа 4-5 поспим. Сейчас подождем. Должно быть северное сияние. Есть? А тут, кстати, светло так-то. Что это? Что это тут летает такое? Нет, северного сияния нету. Метель бушует, сияний нет. Ладно, ложимся спать. Но если нет северного сияния посреди ночи, значит это ждем утра. Правильно получается? Используйте рацию. Ага, подождите. Вон что. <свист> Нужно немного поспать, а затем отправиться к шахте, о которой утром говорил отец Том. Пришло <свист> время попрощаться <свист> с отродной долиной. Ну, северное сияние, женщина. Ну, северное сияние. Сейчас тебе позвонит Молли и скажет, северные северное сияние, дождись. А, она сейчас сама дождется. Oh, radio. Ага. Рация, работает? Damn. Черт! Ну почему у меня ничего не. Мельницы? Неотступные мельницы! Эй! Эй. Кто-нибудь меня слышит? Это неотступная мельницы? Вы меня слышите? Нам нужна помощь! У нас тут ситуация с карантином! Эй! Маккензи! Что еще за карантин? Маккензи, это ты? У вас есть доктор? Нам нужен врач, медицинская маккензи, помощь! Кэнди, хоть кто-нибудь! Черт! Мы здесь застряли! Ты жив? Черт подери! Маккензи, ты жив! Да ты себе не представляешь, что Майк, он медведя завалил! И ты идешь к неотступным мельницам! Я должна туда добраться. Должна. Извиняюсь. У меня тут просто бут бутылочка стоит. Ой-ой-ой. He lives. Что случилось, Молли? У нас с тобой много общего. С это вдруг? Моби бросила своих мужиков. Обе любимое одиночество. Обе скрываемся от прошлого. И я... Я не знаю, о чем ты говоришь. Еще как знаешь. Понимаешь, я не убивала его.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 словно стихия, Молли? Молли. Зачем вы мне все это рассказываетесь? Потому что хочу, чтобы кто-нибудь знал, знал о чем, о том, что я ни о чем не жалею, ни капельки. Заключенный старушек со стрелами в спине. тоже ваша работа. Да? да. Они все, все поплатятся, Астрид. Кто Молли? они? Да все они. Мы прозябли в тени, Нас не замечали. Невидимки, на которых им, им было повлевать слишком долго. Хватит. Не думаю, что месь поможет, Молли. Ха -ха. может и нет. Но пока меня это устроит. Приятно все же самой побыть охотником. Так что я просто наверстаю упущенную. Береги себя, докторша. И вы тоже, Молли. Скажи мне еще кое-что. Твой пилот. Тот, которого ты бросила. Он из хороших парней. Да. Но у нас сложные отношения. Скажем так, я бы не хотел найти его мертвым со стрелой в спине. Тогда надеюсь, что никогда его не встречу. Было приятно поговорить с тобой, Астрид. Какое-то время я не чувствовал себя одинокой. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Надеюсь, ты поможешь тем людям и в неотступных мельницах ей и... найдешь покой. Спасибо, Молли. Надеюсь, вы тоже обретете покой. Все, что угодно бы сейчас одоло за. Фу ты, блин, дура. Ой, дура. На тебе хочешь на. А чисто еду, да? Окей, я поняла. Ну тогда давай пьем. Так, выпьем же. То есть... Э, э, то есть... Блин, горло сохнет, пипец. Э, то есть, получается, э, северное сияние у нас появляется тупо исключительно только после метели. Так получается? То есть, именно поэтому нам сделали вот эту вот долгую ужасную метель. А вот теперь, спасибо. Вот теперь я могу разжечь костер. Спасибо, ⁇ -мо ⁇ Так. Да и не надо нам ничего. Мы так сможем развести костер при помощи огнива. Огнива. У нас будет 80 с чем-то процентов нарожек. Ой, извиняюсь. Да что же у меня все падает-то гранатовый сок. О, -о, -о. должно сейчас мне стать немножечко полегче. Так, сейчас мы значит что делаем? Мы делаем вот это вот. Мы делаем вот это вот. Мы а, кофею нету. Ну, кофе нету, тогда, хрен его, забираем. <реклама> а, просто заберем кофе. <реклама> я сейчас посмотрела на свои статы и поняла то, что это как бы, ну, я сейчас глупость глупо сделала. Я просто, у меня в голове отложилась вот эта вот мысль о том, что нужно, вот что-то вот как-то вот надо сделать. Чтобы поднять себе настроение, так скажем. Ещё надо мне что-нибудь выкинуть. Выкинуть мне нужно 37 грамм чего-нибудь. Чего-нибудь выкинуть 37 грамм. 37 грамм. Ну, давайте сожрём, да, этот несчастный суп. Подождите, где он там? 25 грамм съедаем и банку от него выкидываем, короче. Получаем сейчас бонус. Что ты? Вы и так объелись? Отлично. А, -а, а черт! И напились? Не поверю. Ладно. Пошли потихонечку. Куда нам теперь нужно? Нам теперь да ты издеваешься! Последствия. Идти нам опять обратно? Чёрт знает куда на куды кину гору. Ну пойдем. Ну хотя бы выспались, это и то радует. А где, где выход? Я уже забыла. А он с, друг, с другой стороны, все. Идем, обходим, обходимся. Но ну, мы получили небольшой бонус по о, как вам такое? Смотрите, смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, как красиво. Смотрите. Смотрите сюда. Смотрите. И там вдали вот этот вот пожар. Вот, вот, вот так вот. Как вам? А вот такое у вас. Уйди! Время действия закончилось, Греони. Уйди! Что-то типа такого, а? Уходит, мне кажется, уже развеивается потихонечку. Но вообще красиво. Красиво ничего не скажешь. Выглядит прям бомбически отсюда. О-о-о-о. Прям такой. Хоп-хоп-хоп. Дорожка, дорожка, дорожка, пошла. Эх. Красота неописуенная. Так. Теперь нам нужно определиться, в какую сторону идти. Ну, я говорю, да, вот вам скалы, вот вышка, блин, окруженная скалами, и дорога только одна, блин. Вот. У меня аж с наушник выпал. Сейчас я разберу что -то... с волосами, с наушниками, со, со, со всем вот этим вот. Так. Выход там с другой стороны. Опа! Опа! О, ну что вы со мной делаете? Ну как так-то? А? Ну зачем вы так со мной? Зачем? Ножовка нахуй. Бронз будет Горючий. Опять что-то собирать. Ой, армейский. Энергетик. Повязка. Короче, надо, надо что-то делать. Надо что-то с этим совсем вот. Да, да как 84% охренело! Я его все чиню-чиню, ченю-ченю. Чиню, чиню. А ты ее все ломаешь, ломаешь, ломаешь, ломаешь. Что происходит? Как так вообще происходит? Что за херня? Объясни мне, пожалуйста, женщина. Как так выходит? Блин, это да, да, да, да, варежки с кроличевым мер. Ну, блин, это надо. Ну, конечно, да, это все печально. Дровые, дрова еловые, блин. Блин. Я бегать не могу, у меня больше 50 килограмм. Ну, как вам, а? Что я, что я могу выкинуть-то? Ой, ну как, как, как, как, как быть-то? А, вот это я могу вот бросить. Вот, энергетик, пожалуйста, минус 25 уже хорошо. Что еще? Что еще? Чашица, ухо, ухо, чашица. Что я еще могу выбросить? Меня, меня вот реально, меня так душит. Это жаба. Это мерзкая, мерзкая жаба. Осталось за кипятков, чтобы получать да, целебные напитки. Я не помню, что лечит шиповник. Короче, выбрасываем. Вот это тоже все выбрасываем. Таблетки у нас, в принципе, есть. Всякие разные, на любой вкус. Так. Это тоже выбросить. Оставим одну пачечку с четырьмя таблеточками. С едой я так рассуждать не могу. Мне очень тяжело. Мне очень тяжело с ней расставаться. Это прямо нереально сложно. Холодно. Это надо его, значит, погреть, чтобы сожрать. Правильно? Правильно. Что у нас тут? Ну, мы можем вот это вот бросить тут. Вот это я оставлю, потому что, блин, хотя, в принципе, фонарь у нас нормально. Мы можем фейра. Фа Нет, я лучше оставлю на всякий случай, потому что кто. Хотя, в принципе, нафига они мне нужны. Если учесть, что две штуки оставлю. Потому что у меня есть ракетница, блин, нормальная. У меня есть ружье, у меня есть, блин, револьвер. Обстреляю только так. Куча патрон. Все, 48 кг мы можем теперь бегать. Все. Уходим, мне не это самое, даже не смотрим в ту сторону. Все, все, все, все, все. Я не смотрю туда, не смотрю. Нет, нет, нет, нет, нет. Хомяк заткнись просто. Вот. Молчи, не трожь меня. Да, вот он, все. Вот. Спуск вниз. Выход. Я так понимаю. Да, да, да. Он, он и есть, оно, оно все и есть. все. Уходим. Уходим, уходим, уходим. Владивосток, две тысячи. Так, да, вот где-то, где-то тут пуск. Главное, чтобы она мне сейчас не навернулась, ничего себе не сломала. Хотя, какая нафиг разница? У нас все есть. Чтобы любые переломы, все перевязать, таблеточками нажраться закинуться. И не париться вообще ни по какому поводу. Как мы можем пройти? Ну, мы можем по-любому по пройти. Ну, какая, какая нахрен разница, как идти? Правильно. Главное пройти. Сейчас уже это... Не важно. Сейчас мы уже можем и обходить, и идти. Нам главное туда прямо идти. Прямо, прямо, прямо. Через речку, чтобы... Ну, нужно еще пройти как-нибудь. Что-нибудь придумать на эту тему. Да? Как-нибудь Б. Как-нибудь Б. Ну, это, конечно, отвратительно. Но я чувствую, тут спуститься нельзя. А, нет, можно. Можно. Это же ведь веревка? Серьезно? То есть вы мне разрешите спуститься? Серьезно? Yeah. Рюкзак слишком тяжелый? В смысле? А сколько должно быть? У меня 48 кг Нет Даже не думайте Нет, я ничего не выброшу из рюкзака Идите в пень Видишь ты, рюкзак слишком тяжелый Спущусь так тогда На своих ногах Идите в жопу Стоишь ты, рюкзак нам слишком тяжелый. Блин! Блин! Я знаете, что сейчас поняла? Я сейчас поняла то, что вот это же, ведь нам тоже как-то через горы нужно идти, да? А, и ты в шахту? Пей, трендолизм сделать его, вот это уже... Ага. Сделав этого, вы уже не сможете вернуться в долину. Да, ничего страшного нормально у нас. Мы уже все сделали, мы все обшарили. Все мифы, которые были, все видели, все развеяли. Все, мамы, молодцы. Огр большие, огромные, молодцы. Надо, кстати, интересно, я у Маккензи надеюсь, ничего не просрала в, в таком темпе-то. На стримах. Мы же там вот с места на место кочевали. Книги я не смотрела. Особо. Музыка такая инопланетная. Эта ночь когда-нибудь кончится, мне интересно. А, вот кончается потихонечку. Как обычно, блин. Сломали мне весь график! Я только жаворонком стала, мне опять это поломали все. Сволочи. Так. О! Я надеюсь, там не медведь? Или это про просто... Такое чувство, будто там что-то живое. Сидит на жопе вот так вот. И смотрит. Не, вроде просто бревно какое-то. пенек торчит из снега. У меня вот после... После, походу, с Маккенди уже, на, на медведя тик. Волки, как бы, ладно, хрен бы с ними, с ними разобраться можно. А что, то Нормально жить все. Ветра даже, ну, как бы, блин. Ну, ветер есть, тут ну, так. Нормально жить можно. Че, то Так, все, мы перешли. Можем сейчас, кстати, заскочить сюда. Чисто погреться. Развести себе костерок погреться. Мы тут, кстати, можем даже что-нибудь порубить. Какие-нибудь бревна себе взять. На всякий случай. Блин, а я как обычно. Я себе пытаюсь добить рюкзак. До отказа просто. Это ж я, ну это... Да как мячество! Не могу я так просто оставить. Надо же... Это же... Все нужно. Все в дом, все в семью. Пофиг, что тяжело. Уж как-нибудь дотащим. С Маккензи как-то попроще это все. Так, все, заруливаем. Закрываем дверь. Блин, ну ей даже тут холодно. Почему тебе здесь холодно, скажи мне, пожалуйста. Я же ничего с тебя не снимала, ты нигде не промокла. Что тебе не так? Ну, полки немножко подрали, ну как бы. Я не могу сказать, что прям все патово плохо. Да. Трута нету. Нету трута. Трута нету трута. Трута, трута, трута. А, Делаем труд. Так, ну... Хотя бы так пускай будет. так а, разжечь огонь. И давайте не спичками, а вот огнипом, Как обычно. Не, огнивая а вообще хорошая тема. Прям прекрасно разжигает. 85% дает на шанс разжига. Это прям прекрасно. Я считаю это прекрасно. Там... У меня моего реального времени... У меня, ещё... У меня сейчас пол-пол полдесятого. Так-то. Вечера. Плохо? Мне скоро спать. Вот. Давайте мы погреем. Едаем. Нам нужно чайку сейчас бахнуть. Так, ставим банку. И чаю бахаем. Бахаем. Бахаем. Бахаем чаю. Так, чуть-чуть поспим. Поспим, погреем сейчас. чуть чуть вот, более эффективный отдых у нас. Вот, часа три поспим. Коррест передохнем. Так, все забираем. Так, поднимаем. Все, так. Кофе у нас так до сих пор и нету. А, все, пойдем. Эх, привет! Зимнее морозное утро. Так, там не туда. Не туда. Вон туда. Да. В сторону скал. Все, нашли свое место. Нашли дорогу. Путь, путь, дорога. Бежим. А, так вот. Я просто побоялась, что там вот в этой вот шахте, вот, вот сейчас вот-вот. Вот куда мы идем как раз. Ей нужно войти в шахту И, честно, честно говоря, я побоюсь того, что там опять нужно будет куда-то спускаться Для того, чтобы спуститься, понадобится э, скалолазная веревка А рюкзак у нас тяжелый И это будет жопа Она у нас мерзнет Еловой ветвь Ну, давай Сколько у нас? Ну, давай. Давай, сделаем вот так вот. И теперь вот так вот. У нас 50 килограмм, 2 грамма, блин. Вот, 49, 89. Замечательно. Считаю, все прекрасно. Я туда хоть иду? да вот ветки тут везде валяются. Вот еловые все таки Мы были э -э, в поле. Ну, я так понимаю, вот это вот вся... Да, это же ведь ель получается у нас. Да. Вот и еловые ветки валяются. Куть жопы жуть, блин. А вот заходила в березовую... Березовый ли... лесочек такой вот. Там должна кора лежать. Нету. Нету коры березовой. Вообще, никак. Чё ты мерзнешь, скажи мне, пожалуйста? Блин, видимо, вот эти вот шубы, которые, вот, то, что делается из звериной шкуры, это всегда нужно поддерживать в тонусе. То есть у тебя всегда должно быть в запасе парочка высушенных шкур животного. Чтобы в любой момент ты мог подчинить себе одежду. Потому что вот чуть-чуть стоит поранить перчатки и кобзда. Надо их, короче говоря, менять по-хорошему. Либо менять, либо мне сейчас идти валить зайчика и потрошить его. И сушить шкуру. А сушить шкуру это долго. Я, правда, не знаю, насколько долго, в отличие от волчьей шкуры... Сушится зайчья шкура. Это, конечно, информация была бы очень интересной, но кто его знает, кто его знает. Мы почти дошли. Скоро, скоро, скоро, скоро дойдем. Еще чуть-чуть осталось, скоро будем. Я, я, я боюсь даже палочки собирать, вообще что-либо. Будет у нас опять хребт, какой-нибудь перевес жесткий. Кошмар. А я не могу, у меня рука не поднимается что-либо из рюкзака выбрасывать. В смысле выбросить что-то? Это же все нужное. Все необходимое для выживания. Я же вон, когда возле самолета была, обнаружила вот эту вот кучу еды, я думала, я умру сейчас от счастья. Просто я, я вот прямо сейчас, прям вот умру. Вот прямо сейчас. Умру от счастья. Я была готова это на себя тащить. Что угодно придумать, либо это затолкать к себе в рюкзак. Ну потому что, блин. Блин. Как же так же ж? Как я могу такую вот драгоценность оставлять там, бросать? Надо себе взять. Надо сделать эту... Это нужно? Блин, ладно. По ходу пес давай дойдем до сюда, опять греемся, приходим в себя и уже топаем куда надо. Господи, музыка так внезапно началась. Тым -тым. Мне опять показано, что кто-то где-то ходит. Опять волки вон там гуляют. Все обходим эту стаю, грёбаную. Потихонечку, -то сбоку. по по, -по, -по, -по это Усторонимся от них. Потому что, честно говоря, мне не очень хочется с ними воевать. Блин, а можно как-нибудь то что, всё, всё, всё, что на ней, передать Маккензи? Пожалуйста. Пожалуйста. Потому что я тут, конечно... В ее роли разошлась тут у меня и шуба, блин, и перчатки, и шапка, и все что угодно. И даже мешочек есть из оленя. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, что я буду делать, когда буду играть за Маккензи. Я завалю, делать со мной что хотите, но я завалю парочку оленей, сниму все шкуру. И буду делать себе, да. Буду делать. Или, может, ну, ну этот домик нахер, пойдем в эту самую. Бункер. Кто такое? Это либо музыка меня кошмарит сейчас, либо кто-то тут ходит. Такое что кто-то ходит. Либо я уже параноик. Вот, ну в любом случае, да, надо валить оленя и делать себе это, сумочку. Сумочку, потому что плюс 10 кг... Я считаю, это прекрасно. Интересно, а если сделать две сумочки, будет плюс 20 кг. Вот такие вот у меня мысли, пока мы ходим гуляем. Уже потихонечку скоро заканчивать пора, надо. Надо уже. Ну, я так чувствую, мы все-таки, да, пойдемте туда. Оно ближе как-то. Как-то мы, мы это уже видим. Вот оно, вот прям вот на. Бери иди. Давайте даже пробежимся туда И как раз вот сейчас зайдем и закончим на этом моменте. Сейчас ворвемся, бросим в отца. Четко скажем, не нар нам. Не верим мы. А ты нас это, заставляешь, вынуждаешь. Брешь ты все, что ты не хочешь нас перемодить на свою сторону. хочешь, Хочешь, хочешь, хочешь. Так. А там, кстати, мы так и не можем Там, там сзади, в этом здании Есть еще двери Насколько я помню Туда пройти нельзя Оно все закрыто Ну-ка, давай, давай попробуем еще раз Ну, он говорил о том, что в подвале трупы Так, ну сюда, да, и пройти нельзя Да, и вот это вот закрыто Ну, в принципе, это, наверное, как у Моли Закрыто Дверь её, одна. Я приходила к Моле в гости, я пыталась к ней ломиться, она мне не открывала. Вот и все. Так, все, отогреваемся. Тихо, мирно, спокойно. М -м -м. Ну и заканчиваем на этом серии, получается, да. Вот. Ой, как хорошо! Мы сегодня погулялись, прям, да? Прям хорошо так. Все, спасибо. Сейчас, горло. Спасибо большое, что были со мной, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Все ссылки в описании будут под видео. И всем пока-пока.